Tune, tune, tune, in in tune, in. Healing for your scars, the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree ever after happily If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be We already are you and me psychically Всем привет, добро пожаловать на мой канал а, С вами Таша блондина и дочка Камила. Сегодня мы едем, упс, и сегодня мы едем к моей подружке на дачу. Едем мы уже достаточно долго, наверное, часа три, хотя это подмосковье. Далька наш смотрит мультики. Девчонки, едем и видим, какая же красота на самом деле, какая природа, лето, тепло на улице 29 градусов, очень тепло, очень хорошо, смотрит зелень, прям, ну вообще красота. На даче у подружки обещаются быть шашлыки, которые я не ела в этом году еще, нет, ела, обманываю ела я, ела шашлыки, но... Эм, не очень, по-моему, были, раз я их э, плохо запомнила, поэтому надеюсь, что шашлыки будут обалденные, Еще девчонка сегодня сходила с дочкой на маникюр, подружки тоже подружки, потрясающе рисует, вообще просто такие портреты на ногтях она рисует, такие картины, собачек, кошечек, цветы, там чуть не в 3D, ну просто обалденные, и видите, сегодня у меня бабочка и градиент такой на френче. Потрясающе рисует, могу вставить, наверное, здесь будет где-то вставки ее примеры работ. Девчонки, не рекламирую, просто делюсь впечатлением о том, насколько талантливая девчонка. Просто восхищаюсь, и каждый раз, когда прихожу к ней на маникюр, просто... долго ехать, насколько мне позволяет, так сказать, моя физическая подготовка, насколько удобно ты сидишь, в любом случае спина затекает, поэтому, ну могу очень долго ехать, достаточно долго, и для меня это такое путешествие за рулем, A Yogi and a Lotus From the moment we are exploded I didn't walk to you, I floated When empty, you helped me get reloaded I'm the greatest for your Mars I'm the healing for your scars I'm the nighttime for your stars You don't have to look so far Watering the family tree Ever after happily If the earth falls to the sea In your arms is where I'll be We already are, you and me Psychically in tune to the. А мы все едем, едем в Ликино-Дулево. Да, мне можно до... до Балашова области, в проехали поэтому пока мы едем так и едем как будто мы сейчас едем ну, в пещерку или в, в пустыню в пустыню в а, пустыню в пустыню едем снова едем и едем нам 8 минут осталось едем где-то 8 Могу минут и ну, едем одну секунду Едем. Мы все, приедем, покажем все. Итак, шел четвертый час нашего путешествия. Ага. Приедем, Итак, все всем привет еще раз. Мы в приехали в Кукуева. Да это это ехали-доехали, но мы доехали. Извините. Вокруг лес, вокруг запаха леса, потрясающий, конечно. Сейчас нам откроет шагбаум, э, И <зарь> Мы устали, очень-очень жутко устали. Да, еще бы нам не откроют. Откроют. Что-то долго нам открывают. Не ага. хочет Наташа выходить нас встречать говорит что нажмет какую-то кнопочку шлагбам откроется здесь а видите лес вокруг а лес. Кнопочка? не надо там ничего нажимать пахнет бани. баня здесь баня Ой, видишь? ой, кто это такой летает-то тут уже? <смех> руки, руки. Thank you. Типа ты, я знаю.